Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Александра Бонина. Сегодня мы с вами заденем такую тему, как обострение шейного остеохондроза. И как вы знаете, в обострении ни в коем случае нельзя выполнять упражнения, но шейный остеохондроз – это тема абсолютно отдельная. И при обострении нужно использовать только изометрические, то есть статические упражнения. И в этом видео я вам хочу показать три главных упражнения, которые вы можете использовать, если у вас есть головная боль или обострение, допустим, ущемление нерва в шейном отделе позвоночника. И сейчас я вам покажу их вживую, и вы сможете их выполнить вместе со мной. Одно из упражнений. Вы садитесь, спину обязательно сохраняйте ровную, и самая главная задача ваша, чтобы шейный отдел ни в коем случае не выполнял никаких движений. Плечи обязательно у нас развернуты, осанка сохраняется. И что мы с вами сейчас делаем? Берем две руки и подставляем под подбородок. И сейчас в этом положении ваша задача давить подбородком на руки, как будто вы хотите выполнить такое движение. Но его мы не выполняем. Руками мы создаем сопротивление. Покажу одной рукой, чтобы вам было лучше видно. Вот мы кладем и подбородком начинаем давить на руку, но рукой мы сопротивляемся. За счет этого напрягаются у нас мышцы передней поверхности шеи, но позвоночник у нас абсолютно не участвует в этом. И немножко надо задержаться в этом положении. Раз, два, три. И медленно опускаем руку и расслабляем наши мышцы. Немного отдохнули и повторяем то же самое. Раз, два, три. И медленно отпускаем, руки опускаем. Еще раз. Раз, два, три. И расслабили. Основная фишка этих упражнений в том, что когда у вас мышцы сначала статически напрягаются, после этого у них наступает наоборот максимальное расслабление. То, что как раз нам необходимо при обострении. Самое главное просто не выполнять никаких движений в шейном отделе, только за счет напряжения мышц. Раз, два, три. И потом постепенно руки убираем и мышцы расслабляем. И как видите, все выполняем плавно, медленно и постепенно. Второе упражнение делаем теперь на боковые мышцы. Руку располагаем в противоположную сторону, например, левая рука на правую щеку. И сейчас мы как будто бы хотим повернуть голову вправо, но рукой мы опять-таки оказываем сопротивление. И считаем. Раз, два, три. Медленно расслабляем и руку убираем. Повторяем с этой же стороны снова. Раз, два, три. Отдыхаем. И еще раз. Раз, два, три. И расслабились. Теперь то же самое с другой стороны. Теперь уже рука правая кладется на левую щеку. И вместе выполняем. Раз, два, три. Опускаем. Еще раз. Раз, два, три. И последний раз. Раз, два, три. Самая главная задача. Ни в коем случае не надо прилагать максимальное усилие. То есть от того, что если вдруг вы будете сильнее давить, сильнее напрягаться, лучше однозначно не станет. Поэтому здесь важно все-таки умеренность выполнения. Вот достаточно. Вы положили руку. И немножко напрягли мышцы, и немножко даете сопротивление рукой. И потом медленно расслабляете. Ни в коем случае не надо со всей силы давить, давить себе на шею. Это, наоборот, будет очень плохо влиять. И третье упражнение. Руки кладем на затылок. Как будто бы мы хотим голову запрокинуть назад, но руками опять-таки мы даем сопротивление. И считаем. Раз, два, три. И расслабляемся. Руки обязательно опускаем. И повторяем еще раз. Раз, два, три. Видите, умеренное достаточно давление. Не надо прикладывать максимальную силу. Еще раз. Раз, два, три. И последний раз. Раз, два и три. И закончили. И сейчас вы можете повторить эти упражнения снова по кругу, допустим, на 2-3 подхода. И обратите еще раз внимание, что давление мы оказываем умеренное, сопротивление у нас умеренное. И руку мы тоже постепенно убираем для того, чтобы мышечное напряжение постепенно у нас ушло. И тогда вы 100% почувствуете, как у вас уменьшается головная боль. Боль в шее и напряжение и мышечный спазм Выполняйте эти упражнения хотя бы один-два раза в день И уже почувствуйте, как вам становится легче Ну что желаю вам здоровья На связи была Александра Бонина